Все стараюсь уйти от лжи Беру горькую правду, ее меня, И без мота проверьте, друзья Здравое не воплотить, да чтоб я ту зиму идти Для лето, хочу я зимой с белых же фруктов над головой все я хотим мы с тобой, мы хотим быть с тобой, да и будем с тобой. Здравые мысли создай справа на полете. Добрые сотворяй дела, Заслужи любовь. Моя воля давно Стала другой, В словах не проверив, Смысла уж нет. Платный врач предложил Ложись-ка на стол Уверен, что в данный момент Я с успехом прошел Но лето, хочу быть с тобой Телам исцеленья Вопрос ведь больной полете хотим быть с тобой на весь план бытия создаем мы с тобой. Здравые мысли возбуждает с на все летие. Добрые сотвори дела и прими. Враньё все отскочит отсохшей корой Кто-то сям стал согласным идти на убой Я смотрел встречным лицам, не могу их понять Тепло, что правде моё гадкой мыслью отдать Крухлеть я, хочу я домой Чтоб стал закрытый вопрос бытовой Плюс двадцать пять хотим мы с тобой Лето хотим мы домой, да вернем мы с тобой Правый свой образ создавай по праву на все летнее. Добрая просто ты внимай, будет и тепло. Многомерная ложь не возьмешь. Мире правду с собой говори, Подойди сам к себе изнутри. Бейся там, где ты стоишь, И хуй тебя перехитришь. Ведь лето хочу я зимой, условное время я сам как не свой все лети хотим мы с тобой да в помощь придет вам всегда ресурсник смотровой здравые мысли умножай справом на все дом Добрая сам не упускай, не внимая зло. Извлеки, разбуди, раздавай, Травая здесь и сейчас мир просто зависит от нас, да и хульма хизм наблюдать, Кому ж сейчас тогда естество поддержать? Здравая с верой возбуждай, докажи делами. Добрая мыслью воплощай, искажением прочь. Здравия и добра всем!